посмотрите что здесь происходит это вот первая линия дороги как мы вам обычно и говорим что лучше всего выбирать место где уже хороший трафик проезжий как вы видите здесь очень много суеты здравствуйте меня зовут кунаев магомед я руководитель компании куга вы очень часто спрашиваете как правильно подобрать землю и мы решили прямо на участке все это показать это новый объект нашего сотрудника как правильно он подбирал участок и как вам можно подобрать правильно участок смотрите во первых Видите этот бешеный поток, который, от, от чего мы в первую очередь отталкивались. Второе – это бизнес-центр. Здесь очень много машин, которые при, при, парковалось работников этого самого бизнес-центра. Третье – это заправка, которая находится вот тоже с левой стороны. Четвертое – с правой стороны находится газовая заправка. В общем, место прям идеальное для того, чтобы установить здесь мойку самообслуживания. Как подобрать такой участок? Ну, в первую очередь, можно, конечно, обратиться там в ЦИАН, Авито, посмотреть. Там, может быть, иногда бывает, что в регионах можно найти участок именно в этих сетях. Второе, это вы ездите по городу, в принципе, небольшие города, там можно проехаться по городу и самому примерно посмотреть участки возле бизнес-центров в каких-то жилых районах на первой линии дорог или как в нашем случае не на первой линии дорог но очень близко к дороге дальше что вы делаете вы приходите на участок скачиваете программу кадастр когда вы находитесь на непосредственно этом участке вы нажимаете на кнопку кадастр и она прям показывает кадастровый номер этого участка дальше вы можете с этим кадастровым номером Пойти в Росреестр, в кадастровую контору, в администрацию и спросить у них, кому принадлежит этот участок. Иногда бывает так, что очень хорошие участки, они принадлежат государству, и государство готово сдать их в долгосрочную аренду на очень выгодных условиях. Еще один из вариантов – это обратиться к риэлторам. Они могут подобрать вам подходящий участок, но очень часто так бывает, что они просто подбирают вам много разных нецелевых участков поэтому в этом случае вы можете обратиться в нашу компанию и наши специалисты помогут вам правильно подобрать участок во-первых вы можете созвониться по видеосвязи, и мы можем по видеозвонку определить, насколько участок подходит под мойку самообслуживания. Ну, конечно, в первую очередь вы должны сначала узнать, это подходит ли он под промназначение, есть ли там коммуникации. И дальше уже мы просто будем смотреть, насколько рентабельность данного участка. И как раз сейчас мы находимся на объекте в городе Подольск. Это объект нашего сотрудника, руководителя отдела продаж который, кстати, был найден через риэлтора, который на сегодняшний день стал нашим партнером. Он подбирает земли в Москве и Московской области. Это пятипостовая мойка в городе Подольск открытого типа. И самый актуальный вопрос – это где взять деньги для постройки моек самообслуживания. Первый вариант, который я могу вам предложить – это взять в лизинг. У нас есть много объектов, которые были построены через лизинговые компании, с которыми мы сотрудничаем. И второй вариант – это связать людей, у которых есть земля, но нет денег, или есть деньги, но нет земли. Мы выступаем гарантом в этих отношениях. Мы сами проверим, насколько земля может быть рентабельна. Если это помещение проверить, насколько оно подходит для установки оборудования для моек самообслуживания. Если все отлично, то мы связываем вас и выступаем гарантом в этих отношениях. В результате выигрывают все. Многие люди сильно заблуждаются, думая – что мойка самообслуживания требует вашего постоянного внимания. На самом деле это абсолютно не так. Все, что от вас нужно, это найти хорошего администратора. Все остальное у вас, все деньги через вашу мойку проходят через ежедневный онлайн-отчет, который будет сбрасываться к вам на почту. Вы отдыхаете, ваш бизнес работает. Поэтому вы можете открывать мойки самообслуживания в любом городе и не обязательно в нем находиться вам лично. У нас есть очень много кейсов, когда люди открывали мойки в разных городах, и это бизнес работает абсолютно автономно. Действуйте! Мы с вами на всех этапах. Это подбор участка, строительство мойки, установка оборудования и дальнейшее сервисное обслуживание на протяжении всего времени работы вашей автомойки.